Привет. Сегодня мы попробуем решать задачу под названием пирамида. Условия задачи следующие. Перед нами есть такая вот пирамида из квадратных клеточек. В каждую из клеточек нужно поставить какое-то число от 1 до 9. Поэтому есть два правила. Первое. Если ряд покрашен серым цветом, то все числа в этом ряду будут различными. Ну, не, не сложно видеть, что здесь ряд состоит из 9 клеточек, поэтому того, что будут все присутствовать цифры от 1 до 9, 8, 7 и так далее. Если ряд состоит из белых клеточек, значит в этом ряду хотя бы одна цифра должна повториться. Обязательно. Второе правило. Число стоящее рядом выше. во втором ряду предположим, да? Оно является суммой либо разностью двух клеточек под ней. То есть, если у нас здесь стоит, например, 4 и 5, то рядом выше может стоять либо 9, то есть сумма, либо 1, как разность. Ну, соответственно, восьмерка это будет сумма чисел под ней, пятерка под ней, то есть может быть либо 4, либо 6. 6 это будет разность, четверка это будет сумма, ну, и так далее. Необходимо запомнить все клетки пирамиды. Ну, давайте порумышлим эту задачу. Начать у нас с простых вещей, там, где число остается однозначно. Ну, в этой пирамиде такое место только одно, это а вот эта клеточка. Пятерка и что-то, дает восьмерку. Ну, ясно, что здесь может быть только тройка, и это будет сумма. Дальше разберем случаи, где есть какие-то ветвления. Ну вот смотрите, например, 8 и 1, да? Здесь возможно два варианта. Либо сумма, то это будет 9. Либо радость, это будет 7. 5 и 1. Аналогично, это будет либо 4, если это будет радость, либо 6, если это будет сумма. Ну, смотрите, у нас 1,5 встречается часто. Поэтому можно быстренько везде пробить эту пару чисел. 4 и 6. Вот здесь и вот здесь и вот здесь еще ну вроде бы ничего не забыл вот и смотрите, вот в этом, кстати, белом ряду повторяться могут быть только крайние числа либо будет здесь 4, 1, 5, 4 либо 6, 1, 5, 6 ну дальше можно выбирать более сложные варианты например 5 четверка либо шестерка что у нас может получиться в результате это либо будет единичка 5 минус 4 либо единичка 6 минус 5 либо это может быть девятка как 5 плюс 4 ну собственно все на поезу больше вариантов нет в этой клеточке картина аналогичная это будет либо 1 либо 9 но здесь уже больше вариантов допустим да а нет ну, смотрите восьмерка из единички Нам может получиться либо 7 плюс 1, да? либо 9 минус 1. А девятка дается единичка восьмерку. Видите, у нас уже получилось целых три числа. Ну, и чем больше у нас исходных вариантов, допустим, если мы пытаемся найти единицу, допустим, вот здесь или вот здесь, будет много вариантов, потому что много комбинаций этих двух цифр. Можно пытаться все их перебрать в принципе ничего сложного здесь нет, а просто очень много займет времени. Но я предлагаю немножко другой способ записи этих вариантов. Можно заметить, что если у нас э, есть нечетное число и четное, то в результате у нас получится тоже нечетное число какое-то, какое пока не важно. Запишем все возможные варианты в эту клеточку. Четное и четное. Ну, здесь, кстати, немного вариантов будет взять на разность 8 минус 4 например это будет 2. 4 и 8 минус 6 это будет 2 а вот здесь же опять много вариантов нечетная с четным обязательно дадут нечетное так далее ну что здесь еще можно, вот здесь вот, например да четная должно дать нечетное дальше нечетное с чем-то дает четное Здесь нечетное, здесь четная. Ну и так далее. Ну, вот я проставил все возможные варианты. Естественно, есть куча лишнего. Например, в этом ряду есть 1.5, значит, больше нигде встречаться не будет. Ну, благополучно возьмем их и удалим, чтобы они не мешали. Есть тоже 1.5, проставлен уже. Выбрасываем их. Здесь пока ничего не понятно. Здесь 1,5 стоят. Больше они быть нигде не могут, поскольку говорят серые, да? Хотя вообще-то 1,3,5. Значит из нечетных могут остаться только 7,9. Вот. Вот такая у нас получилась картинка. Но теперь надо смотреть дальше. Какие же у нас вариации, какие пары вариантов у нас не реализуются. Ну Смотрите, что здесь можно увидеть. вот. Например, следующее вот 4,6 получено и 4,6. То есть это может быть либо из четверке получена шестерка, прибавлением двойки, либо из шестерки получена четверка прибавлением, точнее, вычитанием двойки, либо из четверки по четверке, четверка, и вычитанием из восьмерки. То есть здесь возможно только либо 2, либо 8, 4 и 6. здесь Явно лишнее. Далее. Пятерку получаем из восьмерки через тройку. 8 минус 3. А из двойки либо 7, либо 3. То есть ни пятерки, ни единицы, ни девятки. Здесь им быть не должно. Ну, смотрим, например, вот эту парочку. Тройка, 7, 9. Это будет только вычитание. Даст либо четверку, либо шестерку. Двойки здесь быть не может. Такую мы уже смотрели, да? Поэтому мы смело можем написать вверху только 2 и 4. Опять пробуем пойти сверху. Итак. 4, 6, 1, 9. Что может получиться здесь? 9 минус 6, 5. 9, минус 4. Точнее 6, 3, минус 4, 5. Ни тройки, ни пятерки здесь нет. Значит, детка не может быть здесь в этой клетки, Остается единичка. Единичка с четверкой. Не может быть, ничего не получается. Только шестерка вверху семерка. Здесь шестерка. Здесь семерка. Ну здесь тогда получается единичка. Так, сдвинулись с мертвой точки. Ну, далее смотрим. 4, 2, 7, 3. Чтобы получается единицу, семерка она не подходит. Несколько цифра она не дает единичку. Значит, семерку отсюда убираем, остается тройка. Которая по-прежнему из четверка и двойка дает единицу. И с двойкой. И восьмерка дает пятерку. Пока здесь ничего не можем добавить. Ну, движемся далее. Смотрим. Вот 7,9 должны дать единичку с этим набором это возможно только единственная комбинация 7 минус шесть девятка вообще не подходит девятку убираем здесь благополучно получается у нас семерка здесь у нас шестерка далее 6, семерка девятка здесь может быть только тройку с девяткой шестерка задействуем да сюда ее убираем Здесь 2-4. Что не дает, пока непонятно. Дальше 3,9 это разность, и это будет 6. Соответственно, шести 6, здесь. Здесь пока не ясно. 8 и 6 это точно разность. Это двойка. 8 и 4 тоже разность. Это четверка. Здесь 4, 7, 9, это будет только разность. Но два варианта. Либо 7-4 это будет тройка. Либо 9, 4, 5. То есть, ни один, ни 7, ни 9, здесь невозможное. Дальше. Тройка, единичка. Это у нас разности, это двойка. Здесь пока непонятно, и здесь четверки точно быть не может. сразу стоит, да? это двойка, но здесь по-прежнему два варианта. Либо сумма, либо разность. А внизу у нас будет 7, чтобы опять должна быть двойка, а здесь четверка, чтобы получилась двойка. Ну, отряд этот и отряд этот заполнены. Ну, теперь надо искать это вверху. Какие-то продолжения нашей цепочки. Так, 4-2. Либо сумма это 6, либо разница 2. Не 4 и не 8. Так, единичку. И двойки и шестерки мы можем получить, что тройку, семерка. Вот девятку не получить не можем. Убираем. Далее, обратим внимание на следующее. Что то пятерку мы можем получить только в комбинации 4, 9. И шестерки мы вообще не можем получить. Ну, и шестерка только. Единички нету здесь, значит только девятка. Значит, вставляем здесь девятку. И здесь четверку. Четверку. Значит, здесь не девятка. Было получено. Так, тогда что получается? Здесь у нас. Тройку мы теперь получить не можем из четверки. Мы можем получить только семерку. И только с суммированием с тройкой. Здесь, значит, хочет семерка, чтобы была разность. Далее, здесь у не может быть шестерка. Потому что здесь нет единицы. Значит, здесь у нас двойка это будет либо 5, либо 9, не пятерка не может быть, только девятка. 9 семерка ничего нам не дает, только с тройкой могут нам дать шестерку. И мы же выясним, что должен быть повтор в белом ряду. Есть тоже шестерка. Ну и последнее число, которое нужно поставить здесь, что после единичку тройки нужна четверка. Ну и самое последнее. Двойка четверка, значит, должна быть шестерка. А здесь для ядка нужна тройка. Ну, в общем, все. Вот и решение нашей задачи.